Можешь вывернуть этот руль или нет? О. Ты че ошалел? Ты ошалел, я тебя спрашиваю. Это прям эй, по мужски эй. сейчас было. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Всем привет! Это автошоу, в котором даже девушка может тестировать автомобиль. Поэтому у нас возможно все. И наше шоу для тех, кто каждый раз пытается пошутить с кассиршей на заправке. То есть для настоящих. Мужчин. Ну и, конечно же, сегодня в студии у нас замечательные зрители. Давайте им поаплодируем. Привет, ребята! И настоящие профессионалы, эксперты, знатоки своего дела. Давайте знакомиться. Эксперт номер один. Человек, который гладит свою машину чаще, чем девушек. Сергей Битяев. Но ну и компанию, то ли конкуренцию, то ли дружескую помощь составит ему человек Первым словом которого была машина Ваши аплодисменты, Максим Дмитриев И мы начинаем!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 И, кстати, друзья, в нашем видео мы спрятали несколько секретиков. Да, и первые три человека, которые найдут эти секретики, напишут их первыми под комментариями в комментариях. Те получат по 5 штук. Рублей? Да, прикинь. Э -э, друзья, начинайте искать полное описание конкурса под видео. Здесь, да-да-да, читайте. Петера, теперь. Ну а в этом выпуске мы протестировали Джили Атлас, знаете, такой гость из Азии. Хотя чаще уже говорят, что его производят в Беларуси. Так что непонятно, откуда этот родственник. Давай посмотрим, как все было на самом деле. Испытание называется «В темноте». Боишь ли ты темноты, Наташа? А если только чуть-чуть. Угу. Доверяешь ли ты тому, кто рядом с тобой? Тебе, что ли? Сейчас мы проверим. Пускай Серега садится за руль и наденет маску на глаза. Наташа занимает соседнее место пассажира и становится проводником Сергея. Из пункта Правильно. А в пункт Б. Правильно. Ваша задача не сбить ни одного предмета по пути. Да, ну, Затем мы поменяемся местами, да, ну, доверяй, но понятно. проверяй. Прыгай, прыгай, прыгай на пассажирское. Ты же Сейчас. ничего не видишь, Сергей? Нет, ничего не вижу. Так, ну что, теперь посерьезнее, где тут заводится все? Так, да, давай левее. Еще ниже. Там а, все, значит это дэвелла, значит медленно едем, да ед, едь, едь. А я, я же не вижу, еду, еду. Едешь, не спеши, не спеши, не спеши, едешь, правее, правее, правее, правее, правее, правее, правее, выворачивай руки. Налево? Выворачивай, да. В какую налево, сторону? Налево, налево. Выворачивай. Теперь, ты правда ничего не видишь? Вообще ты хорошо ведешь? Лево. Прямо, молодец. Не Прямо. Нет. Стоп, стоп, стоп, ты человека чуть не задавил. Ты вообще смотришь, куда ты прешь? Я ты что, говорю. повязку на голову надел? У меня стресс прямо есть. Нет, стой. Теперь нам надо развернуться. О, теперь направо. Скажи мне, как вот я, если навигатор буду озвучивать? Не буду ли я людей раздражать? О, честно. На лево, налево, тебе на выворачивай. Да ты можешь вывернуть этот руль или нет? вывернуть на максимум. На Лево, лево, лево. Мы выворачиваем, лево руля, лево, руля, лево, рулево, лево, лево. Стоп! Чуток правее. Правее, Сереж. Да, да. Чего стоим? Стоп. А теперь налево выворачивай. Короче, Че, если выбирать… Выворачивай, выворачивай, выворачивай, выворачивай, выворачивай. Тормози, тормози, мы приехали. Yeah. Ты не допустил ни одной ошибки. А теперь пять мне дай с закрытыми глазами. <с так, ну что, держи на тормозе, я тебя очень, очень, очень прошу на тормозе. Прокатнемся? Так, да да погоди, а губ... Ой ты, -мо, ты как будто выделял. бы, я не знаю, завязываешь вокруг арбуза этот. Поехали, а давай, опускай, давай, давай, только отпускай, не торопись. Да? Дан, чуть правее, бери, чуть правее, правее, правее, правее, правее, ты газ не отпускай, ты едь. И едь и вправо-вправо-вправо-вправо, вправо Право, право. Тормози, влево. Тормози, тормози. Влево полностью выкручиваю. Влево, влево, влево. Тормози, тормози, стоп. Право? Нет. Все правильно. Прямо. Я просто ходила в ресторан темнотая. У меня Прямо уже было опыт... едем, Отлично, давай. А... Держись, давай, левее, левее, левее, левее. О, влево, влево, влево, влево. Не едем прямо, а поворачиваем. Налево. Хорошо. У меня был опыт, когда я ходила в рестораны и в темноте кушло. Вот это было круто. Ровно. А, так нет, да, едем. Да, левее, левее, левее. Левее. Лево? да, молодец. Вправо, вправо, вправо, вправо, вправо, вправо. Выкручивай вправо. Едем. Сереж, не надо на меня кричать. Хорошо, а кричать то мы не сейчас будем. здесь вообще останемся с тобой и будем. Стоять. Я это почувствовал. Давай будем двигаться. Прямо. Да. И двигаемся влево сейчас. Вот, а, мне вот так. Давай просуждаем чуть-чуть попозже. Я куда? не могу ну ты Меня чего? С ума. Общего ну, мы отлично с Я... тобой проводим время. А, а, просто великолепно! Куда Тормози. Мне ехать? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. На парковку ставим, нажимаем вперед. <свозгут> Достаточно. Да, вперед еще. А, прям на парковку? Да, ты справилась с заданием. Да Браво. <свозгут> Наташа, ты, конечно, пойдет. этого не видишь, но за время нашего путешествия <свозгут> я немного, <свозгут> немного посидел. посидел. <свозгут> да. Я стал седым старцем. <свозгут> Боже мой, Сережа, как ты посидел? Какой кошмар. Пойдем в канцелярский магазин, куплю скочь <свозгут> а и он приклею он, он там, его как там. <свозгут> пойдем, пойдем. В сторону. Сегодня вы агенты телохранители, защищающие главаря китайской мафии. Машины то и дело летят снаряды, ваша задача по очереди защитить автомобиль от повреждений. Перед вами зонд и таз с орудиями. Приступайте. <связать> Не думал ты съешь ее. Не можешь ты вот все переспортил. Слушай, ну это знакомое всем с детства воздушные шарики с водой. Замечательно. Для взрослых так-то шарики воздушные. Ты ни разу не попадешь, я уже чувствую. Да ну это. ты будь. Какой кошмар, мы не <свят> люди. Я надеюсь, не прилетит. <свят> в лоб. Сереж, ты чувствуешь, что вот сейчас тебя просто-напросто на, <свят> привалит? Вау, прикольно. У меня, кстати, в школе была двойка. Двойка по... Э, <свист> э, по метанию. Два. Ес! Было, <свист> было. Три раза, было. Три раза, неплохо. А сейчас разворота. Шикардос. А я еще смотри, как умею. Давай, покажи, на что ты способна. Смотри. Так, ну что, закончились все шары? Да. Э, здорово. В результате сколько? Три или четыре раза? Э, четыре. Что ну, okay. считал? Давай будет пять, пять раз. Пять попаданий? Да, да, да. Да. Спасибо. Нормально, нормально. Это прям по-мужски сейчас было. Пять попаданий. Пять э, попаданий? Спасибо тебе. Давай. Значит так, Джилли бон, молча, как мышка, обстреливаешь и все, ни слова. Начинаю прямо сейчас. Пригибайся, пригибайся. Ты что, ошалел? Слушай, это Джили. Я ошалел, я тебя спрашиваю. Она все выдержит. Я не пойму, мне машину защищать или ты... себя? Да ты же ненормальный. Э -э -э -э, предупреждаю, сейчас будет бросок э -э, правый перец. Да, так когда, что, когда мозг... бросок вправо, защищайте лево. Так, ты Джилли, будешь защищать или я куда-то убежала? <с ris> я себя буду защищать. Я уже просто поняла, тут борьба такая друзья, на. Друзья, друзья, ну, на жизнь и на смерть. А, молодец. Давай, я испытание. буду обороняться до конца. Давай, финальный, финальный. Я хочу в очки попасть, если честно. Но все равно у тебя как защита. Потом включишь дворники, и все нормально. А, ну что, с последним испытанием ты нормально справилась. Серег, я думаю, что э, в этой схватке победила дружба. ты мне вот это в очки не шибанул, и вот прям за это тебе говорится. Слушай, ну я старался. Оу. Старался, при этом должен сказать, что автомобиль выдержал, а ты не выдержал. Джили Атлас. Ну что же, давайте проведем обзор этой географической тачки. Субъективный обзор от Сереги. Не буду скрывать, с первого взгляда мне показалось, что это брутальный мужской автомобиль. Не нравится. Вот не нравится и все. Хоть ты тресни, хоть ты меня убей. Не угодил мне этот Джили. Даже белый цвет, даже если бы он был розовый. Мне нравится цвет, да. Мне кажется, это тачка для настоящих мужиков, таких альфа-самцов. Ну ладно, ну таких просто самцов. Такое ощущение, как будто бы э, она здесь главная, а я так дополнение. Но меня такое не устраивает, я не готова играть по таким правилам, потому что у нас должна быть дружба с машиной. Давайте посмотрим на нее со стороны, выглядит довольно неплохо, мне все нравится. Я не вижу каких-то зазоров, вроде ровные линии. Мне не значок, не габариты, не размеры. Вот она какая-то огромная, неповоротливая для меня, не, ну не живая машина. Предлагаю убежать от дождя в салон. О, ну, сразу что бросается в глаза? В глаза бросается то, что здесь есть навороченные китайские ручки. Не знаю, насколько они функциональны. За ручки держимся, если видим какую-то опасность на дороге. Но имейте в виду, вот такие ручки, это не значит, что увидели, схватились, забыли про руль, про педали. Нет, мы ведем одной рукой, кто умеет, а кто не умеет, ну, что поделать, учитесь. Такая ручка страха, которая трансформировалась, которой нет сверху, но зато она здесь есть сбоку. Интересное решение, не буду спорить. По поводу всего остального. Но, ну, честно говоря, э, создается впечатление, то, что вот, например, все это такое довольно хлипенько. По поводу обшивки выглядит это все неплохо, потому что в китайских автомобилях зачастую все такое нагороженное, намощное, его очень много перебор. Здесь все смотрится довольно лаконично, скромно. И по существу есть некий намек на премиальный стиль. Пахнет экономией. Чувствую, вот, что поскупились на качественный руль, на поверхностях. Вот немножечко так э, дешево как-то мне кажется. По поводу руля. Модный срез. Ну, китайцы уже начали делать что-то... Что-то интересное, выглядит он приятно, на ощупь тоже не могу сказать, что у меня есть какие-то негативные ощущения, довольно удобно. Вот это мне никогда не нравилось, шторка открывается-закрывается, как по мне удобнее, клац, открылась, взял, положил, клац, закрыл. Мягкие, удобные сиденья, обивка так себе, но она присутствует, это уже неплохо. Смутили сиденья. Мне некомфортно, мне как-то вот все время что-то хочется поправить, то я вперед себя пододвинула, то я вверх приподняла. По поводу того, как у нас здесь сидят пассажиры. Откидывается, не откидывается, интересно. А, несуществующий подлокотник я не смог откинуть, поэтому делаем вывод, что здесь его нет. Ну, в принципе, логично. Места хватает, высота устраивает обратите внимание на лампочки которые здесь встроены похоже на какие-то элементы космического корабля ну не знаю меня прикалывает обшивочку бы конечно поменять а, неудобно сидеть посередке вот э, едете вы большой компанией в дальний путь ну и как понимать вот здесь хорошо здесь хорошо а средний его вот должен ужиматься должен вот так грустить ехать багажник вместительный мне нравится что нет никаких веревочек все вытаскивается трансформируется стильная хромированная ручка о, прям как на даче, помните, чердак такой был? Бабуль, ты А, нет, не она. Для меня здесь как-то сложновато поднимать. Я, я, я должна немножечко тоже поднапрячься. Вот увидела, напряглась. <laughs> села, напряглась. Вышла, напряглась. Одно какое-то сплошное напряжение. Все прикреплено, болтаться ничего не будет. Багажник хороший. Э, отмечу то, что э, такой вот он мягенький как-то по душе пришел здесь также еще присутствует дополнительный разъем для 12 вольтных приспособления это довольно удобно специальные даже ячейки это тоже добавляет комфорта и эргономичности хороший дворник джили атлас это наверное больше мужской автомобиль потому что мне в нем было очень комфортно мне нравится сиденья водителя потому что я чувствую себя уверенно как в каком-то космическом корабле при этом довольно приятный вид плавненько едем хорошо чувствую дорогу вот здесь мне понравилось удобство управления и комфорт в салоне неплохо мне понравилось это конечно же не топ но при этом все прилично 7 баллов салон лично для меня Играет очень важную роль, потому что максимально нужно сосредоточиться на дороге и не, не, не обращать внимания на детали, а ты как бы не можешь этого не сделать, потому что тебя все смущает ну а что это за смущенный водитель последнее время китайцы радуют фаршем который находится в автомобилях поэтому соотношение цена-качество твердая восьмерка цена-качество ну я думаю можно было и дешевле эту машину сделать потому что вот салон конкретно меня выбил подвеска жестковат на большой скорости это не чувствуется но если вы едете например по какой-то деревенской местности или по внедорожью она дает о себе знать поэтому подвесчики мы поставим 6 баллов подвеска хорошая вот за это ну, 9 когда я ехал по трассе я прям со всей силы вжимал газ но автомобиль постепенно плавно разгонялся ну такое я люблю по резве поэтому двигателю мы поставим ну семерочку по мощности восьмерка потому что э, капот не открыть с первого раза потому что в салоне э, сэкономили ну вот извините оно настроение не заладилось и пошла вереница восьмерок семерок пятерок вот такая жизнь прости друг я тебе желаю удачи и пусть над тобой еще немножко поработают и может быть когда-нибудь я покатаюсь на тебе пока Друзья, предлагаю достать синий квадратик и поместить его в нашу избирательный э, урну. Э, можно начинать. Обама оценка точно прям десятка, ну а к оценке Giliatus здесь э, она таковой не будет. Э, у нас почти общие оценки с Максимом, лишь в одном мы разошлись, Ну об этом чуть попозже. А сейчас комфортность салона, ну, лично мое мнение, то что салон у них удачный. Мне очень нравится то, что он современный. Там ничего нет такого старого, там такие металлические вставки, а очень много тактильных а, всяких приятностей по салону, то есть кожаные обивки везде. Вот, Особенно мы тестировали автомобиль -то как раз... Максимальный комплект. Да, максимальная комплектация, люксовый, он намного отличается от автомобиля, который проводили тест-драйвы. И нам в целом очень понравилось, и мы поставили прям такую заслуженную девятку. Следующим этапом мощность двигателя. Тут наши мнения на самом деле разошлись. Вот. Я защищал этот двигатель. Максим, почему тебе не понравилось этот двигатель? Ну, Сергей свою точку зрения сейчас выскажет. Я более с точки зрения динамичный, потому что я молодой. Все еще. Сергей уже такой... Да, вы тоже песок заметили на полу, да? Да. Сергей любит более Надежный двигатель, а я более динамичный, я не так долго владею автомобилем, периодически стараюсь менять. Поэтому для меня главная динамика и как вот я чувствую себя за рулем. На мой взгляд, это автомобиль точно не для таких людей, потому что это старый японский двигатель, который потребляет достаточно много топлива, об этом мы чуть, -чуть позднее скажем. И прав, этот двигатель здесь старенький, он э, 2,4 атмосферный, надежный, но э, динамики нет. Да, какой хотелось бы но опять же защищая этот двигатель но для города проверенный временем она надежная перейдем к мягкости подвески как думаешь на наш взгляд подвеска для российских дорог и для белорусских дорог абсолютно сбалансирована поэтому проглатывает все ямы неровности лежащие полицейские Абсолютно комфортно, нам понравилось, мы поставили там, ну, твердую восьмерку для этого автомобиля. Что э, сказать про удобство управления? Тут все вроде бы хорошо. Есть вспомогатель, такие как камера заднего вида, очень большие зеркала, очень хороший обзор. То есть э, автомобили удобно, и поэтому и удобно им управлять. Ну и тут самое, самое, что мне лично не понравилось. Я думаю, ты со мной, Максим, согласен? Что думаю, что... Соотношение цены и качества. Все-таки не готовы а, конечные покупатели, наши русские конечные покупатели, я думаю, и белорусские тоже как, а, платить за китайские бренды настолько дорого. Самое главное, что она не экономичная. Смешанный циклет порядка 12 литров, а в городе зимой смело 15 точно будет. То есть Завышенная цена для китайского бренда, высокий расход топлива, и поэтому всего лишь 6 баллов. 3 не баллов, 7,4. 7,4, а ты Хотя, сколько поставила? А чего я удивляюсь? Жестко-жестко, не жестко. У меня 6,6 6 вышло. Но я был еще жестче, ты знаешь, я пошел дальше. 7. Ты знаешь. И поставил 7 баллов. Соответственно, на текущий момент я вот как-то немножечко поближе нахожусь к экспертам. Но! Самое интересное только впереди, потому что мы сейчас узнаем оценки наших э, дорогих зрителей, которые тоже отдали свой голос за тебя или за меня. Как думаешь, за кого больше? 50 на 50. Да, абсолютно верно. А это значит, что при текущем раскладе... Ну, да, ты опять, ты опять дела твоя, опять мужчины на конях, а девушки так. Не переживай, в нашей тусовке с Джилли у тебя тоже будет занятие. Друзья, не жалейте своих лайков и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, потому что впереди у нас огромное количество нереальных обзоров и интересных испытаний. Пока-пока!